Shanling UA2 — это мощный портативный цифроаналоговый преобразователь. Эта вещь пригодится владельцам как смартфонов без стандартного аудиовыхода 3,5 мм, так и тем, кто пользуется не самыми современными смартфонами. Главная задача UA2 — воспроизводить и раскрывать потенциал аудиофайлов как дома, так и буквально в кармане, гуляя на улице. При своей компактности, UA2 получил выделенный ЦАП на чипе ESS es 938 q 2 m и усилители ReCore RT6863, воспроизводит аудиофайлы с разрешением до 768 кГц 32 бит и даже DSD до DSD 512. Усилитель обеспечивает мощность до 125 МВт при сопротивлении 32 Ом с минимальным уровнем шума. Аудиовыходов 2, 3,5 мм и 2,5 мм балансный. Shanling UA2 комплектуется переходником с разъема USB Type-C на штекер USB-A. Таким образом, UA2 будет также полезен с ноутбуком и с ПК. Кабели сменные, его можно подключить к любым смартфонам и планшетам. UA2 может работать в паре с Nintendo Switch второго поколения. Передает драйвовый, энергичный, в меру сочный, без дисбалансов звук. Четливо слышны слои, затухания, но без излишней детальности. Достаточно универсальный. Главная задача Shanling QA2 – максимальное увеличение мощности и качества звука при одновременном ограничении нагрузки на батареи смартфона. Кабель здесь с высокочистыми медными жилами большого сечения, что также положительно влияет на звук. Он защищен оболочкой и специальным экранированием для ограничения захвата высокочастотных волн, которые обычно есть рядом со смартфоном. Послушать Shanling QA2 вы можете в наших аудиосалонах персонального SoundMag. Иви, Днепре и Одессе.